На самом деле, правильно не вкладывать деньги, в принципе. То есть э, есть различные варианты вкладывания денег. Можно вложить 15 тысяч рублей, это нормально. 10 там, ну, 20, я не знаю. Это нормально. Но там 500 тысяч рублей в магазин, если ты ничего там не понимаешь, не разбираешься, это противопоказано, потому что, скорее всего, ты останешься с этим товаром, да, и будешь просто всю жизнь его использовать, чтобы хоть как-то... Э, его куда-то. Поэтому начинать лучше всего без вложений, без серьезных вложений. Потому что э, есть такое понятие как тестирование, тестирование бизнеса. Оно требует небольших денег на рекламу, на может быть на товар фантом. Э, то есть мы можем просто поставить вместо э, живого товара товар фантом, фотографию его в свой интернет-магазин и таким образом пытаться продавать. Также можно договориться с поставщиками о разовой э, до, доставке товара, о разовом отпуске товара. Можно договориться даже с поставщиками или с предпринимателями о том, что товар они могут сами доставлять то есть использовать систему дропшипинга, ну или договориться просто с предпринимателями о том, чтобы у них товар этот выкупать тоже поштучно